Стоит армянин, машина останавливает. Первая подъезжает копейка. О, не-не, езжай. Вторая подъезжает москвич. Он, не-не, приезжай, приезжай! Третья останавливается Волков. Он садится в нее и спрашивает у водителя, слушай, как тебя зовут? Он, Виталик, он, слушай меня, Виталик, мы сейчас поедем в гостиницу. Там девушка моя. Ты скажешь, шеф, я свободен! Я скажу, да-да, свободен! Ты скажешь, шеф, дай 100 рублей на бензин. Вот так мы с тобой и расплатимся. Ты понял меня? Он, да-да, понял. Подъезжает они к гостинице. Армянин стоит девушка разговаривает, обнимает ее. Он, шеф, я свободен. Он, да-да, свободен. Он, шеф, дай полторы тысячи. Движок что-то брахлит, В автосервис сгоняю. Армянин, Ха, молодец. Блин, Виталик! Всем привет улечки, как дела, как настроение. У меня все прекрасно, все хорошо. Погода у нас сегодня, конечно, ужас. Плюс 12, ветер ужасный. Снова одели ветровки, собака сегодня выхожу гулять, блин. Тубак ужасно вернулась, куртку напялила, думаю, блин, фу, слава богу, так погуляли с ним 30 минут, пришла, замерзла, горячего кофейку-то навернула, согрелась хоть немножко, думаю, блин, ужас, вроде лето, да, ждали это лето, жара, тепло, вот тебе, пожалуйста, холодно, как говорится, но я не расстраиваюсь, впереди бабье лето, я думаю, еще погреемся, да. Ну, вам хочу пожелать хороших и прекрасных выходных, чтобы вы хорошо отдохнули, зарядились прям энергией, прям ух, чтобы все у вас было прекрасно. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.